Бедное, павшее духом дитя. Дом безумия внутрь зовет окунуться. Если хочешь найти тех, кто любит тебя, в темноте ты должна быть готовой очнуться. Доброго времени суток, мои дорогие друзья Меня зовут Дэн, это канал Lexus Games Мы продолжаем с вами играть в Фрэндбол Мы очнулись в, в каком-то поле Деревушки, велосипед Итворд. Э -э что, Итворд? <связано> Котик, мы живы Мы пережили с тобой крушение И что? Неужели? Да, мы живы Главное, что выжили <связано> Итворд пропал он привез нас домой, мы за городом, Френ. Я чую это. Ты уверен, котик? Мы в самом деле дома? Я думал, ты будешь счастлива это услышать. В чем дело? Просто мне интересно, где Этвард? Я бы хотела с ним попрощаться. Может, ты примешь таблетки, чтобы увидеть его снова? Да, котик. Я уже приняла все таблетки. Видишь, банка пуста. Так или иначе, пойдем домой. Может, Этвард навестит нас когда-нибудь? Красный велосипед. Это велосипед Этвард да, или мой? Мне кажется, мы не на банке, а просто на велосипеде домой ехали. Вау! Это наша улица, котик, туманная улица, да, верно? Хейс-стрит. Я так понимаю, это наш дом. Вот мы здесь, дом выглядит более серым, чем я его помню. Что ж, надеюсь, у тебя Грейс будет рада меня видеть. Если она вообще здесь есть. Я взяла ключ. Сказано, я взял ключ подпись Фрэн. Фрэн, это же я. Детя Грейс, ау. Может. У меня его нет, котик, но я знаю, что здесь где-то спят запасной. Нужно просто вспомнить, где. Да, давай найдем его. Может, вот это? Тут сказано, я взял.. Так, но мы уже увидели, что это Френ взяла ключ. Значит, можно наверх подняться. Нет, это сделать нельзя. Я ничего не вижу. Я ничего не вижу. И опять же, я ничего не вижу. Окно в моей комнате. Я не смогла найти ключ, похоже, я его уже забрала Ты уже забрала ключ, но у тебя его нет Звучит очень странно Да, очень странно, я нашла только записку, но не помню, как я ее писала Ступываясь внутрь, ты должен забраться и открыть мне дверь Фух, хорошо, пожелай мне удачи Ты сможешь, котик, будь осторожен Он так забавно запрыгнул наверх И где он? Мистер Полночь, ты меня слышишь? Френ, не могу это поверить, ты жива, где ты была? Доктор Дир, я в порядке, прошу, не отправляйся снова в мясную клинику. Я уже давно тебя разыскиваю, как ты сбежала? Через желтую дверь. Хм, почему ты не дома? Или не было ключа, но мистер Полночь сейчас внутри, он залез в окно на втором этаже, сэр. Мистер Полночь, разве не так зовут его пропавшего кота? Да, но мы нашли друг друга, сэр, могу вас спросить, почему вы здесь? Я приехал встретиться с мисс Грейс, мне нужно сказать ей кое-что важное. Кажется, я не дома, сэр. Что, с возможностью так будет лучше, тогда тебе придется поехать со мной. Нет, я не оставлю котика снова, подождем, пока он не откроет дверь. Френ, я не верю, что твой кот внутри, это невозможно. Я говорю вам правду, он внутри, с минут на минуту он откроет дверь. Френ, взгляни Да. В, в глаза, твой кот умер, ты должна пойти со мной. Блядь, и опять он меня потянул в клинику, в смысле кот умер. Я сейчас не понял. Прости, Френ, я не хотел напугать или навредить тебе. Я просто беспокоюсь за мистера Полничера. Вы заставили меня его оставить. Он в самом деле жив? Вечно жив, сэр. Зачем мне об этом врать? Это неправильно. Знаешь, Френ, я был уволен из клиники, потому что слишком много знал. Я обнаружил вещи, которые пока не понял. Я действительно думал, что ты мертва. Взгляни на эти документы. Дорогая Гладис. Пусть газеты узнают о Френбоу Боу, замерзшая насмерть она была найдена в лесу, Френ убежала из дома сразу как узнала об убийстве своих родителей. Горячо любимая Фрэн Боу, теперь она освободилась от боли, надеемся Френ воссоединится со своей семьей на небесах. В начале недели Мартин и Люся Боу Даннинхарк были найдены зверски убитыми в своем доме в Туманной улице. Офицер полиции Марка Халма сообщил, похоже все тела были идеально разрезаны, а внешний вид разрезов не говорит о каком-либо сопротивлении со стороны жертв. Полиция допросила Грейс Данингерс, сестру-близнеца Люси, но не смогла получить никакой полезной информации. Самый юный член семьи Фрэнбоу была найдена вниз в лесу днем позже после убийства ее родителей. Она замерзла насмерть. В смысле мы замерзли насмерть? Кто велел ей врать обо мне? Я не умерла. Я найду этого монстра, я знаю, что это сделал он. Зачем они говорят такое обо мне? Мир полон ржи. Ржи. Лжи. Повелел ей врать обо мне? Я не умерла. Я не мертвая, не освободилась от боли. Кроме того, боль это хорошо. Она говорит мне, что что-то не так. По крайней мере, они выбрали хороший снимок. Я улыбаюсь. Глазис Ханна? Разве это не медсестра? Почему она получила это письмо? Ну я не мертва, сэр. Это все ложь. Я вижу, я также обнаружил, что твои лекарства подменили, ты принимала новый вариант дуатина. Я изучил в лаборатории уровень эктопламатина был слишком высок. Это не к добру. Эктопламатин создает дверь между сознанием и подсознанием. Дело в том, что высокий уровень эктопламатина делает дверь слишком широкой, что может создать большую путницу в твоем мозгу. Большую путаницу в моем мозгу я немного запуталась. Но это все из-за новых вещей, которые я могу видеть и чувствовать. О чем ты, Фран? <къех> я вижу ультрареальность, сэр, так же, как путешествую на игры. Ультрареальность? Должно быть это последствия отдувать ничего более. Это не так, если бы у меня остались таблетки, я бы вам показала. Тебе больше не нужно это лекарство. К тому же, это все в твоей голове, Фран. Все в моей голове, говорите? Может, я смогу это контролировать? Я имею в виду, что ты все воображаешь, вот и все. Я пытался рассказать маме правду, но папа ей бы навредил. В смысле? И не хочу, чтобы папа снова играл с ножом. Мои руки болят. Ох, ваш отец сделал вам больно ножом, доктор. Что? Кто тебе это сказал? Вы. Или вы не говорили, сэр? Я ничего об этом не говорил. Боже мой, значит это правда. Ох, пожалуйста, давай сосредоточимся. Но вы меня не слушаете, сэр. Мы должны узнать правду. Интересно, кто за всем этим стоит? Медсестры, Освальд, кто знает? Я знаю, сэр. Это большой черный монстр Рэморо. Он забрал моих родителей и охотится за мной. Он хочет моей смерти. Ох, хотела бы я остаться в Иверсте с Полонтросом, Великим Волшебником. О чем ты говоришь? Пожалуйста, Френ, я серьезно. Я так и не попрощалась с Итвордом и Полонтр... Полонтрасом. А мой котик совсем один. Полонтрас, Итворд. Пожалуйста, Френ. Полонтрас это доктор Иверсте. Очень пушистое летающее существо. А Итворд мой верный друг. Он привез меня домой на своей машине. Кажется, что ты живешь в Кастле. Не все было так хорошо, сэр. Близнецы погибли из-за меня. Я видела, как убивают мистера Полночь, Также я видела маму с папой. Близнецы? Какие близнецы? Девочки, которые были соединены вместе. Соединены, говоришь, в тот момент меня одели Клары и Мии. Две девочки в клинике клялись, что видели существо по имени Эдвард. Эдвард? Я думаю, вы неправильно поняли, сэр. Он Итвард. Но что произошло с этими девочками? Да, доктор Освельд проводил над ними эксперименты. Он сшил их вместе. В основном, чтобы посмотреть на реакцию ДНК, но ничего не произошло. Спустя несколько месяцев они умерли, а их тела бросили в колодец. Это ужасно, сэр. Вы не можете снова отправить меня в клинику. Не волнуйся, не отправлю. Я взял тебя с собой, чтобы ты помогла мне. Может, мы найдем зацепку к тому, кто ответственен за все это безобразие. Спасибо, доктор. Возможно, Полонтерс был прав на ваш счет. Вы неплохой доктор, вы просто старик. Следующим правилом. Следующим правилам? Что ж, только не сегодня. Вот это поворот событий, нифига себе какой! Мы на месте Но это кладбище, сэр Что мы здесь делаем? Увидишь? Пойдем следуй за мной Это место и нет твоих родителей А также твое Почему вы привезли меня сюда? Прости меня, фред но такого правда Ой! Вот это я зевнул Ну, такого правда Твои родители были убиты Зная, кто их убил, мы сможем сделать все правильно. О чем вы? Если мы найдем виновных, мы восстановим справедливость. Используем закон, чтобы наказать и предотвратить подобное поведение впредь. Я понимаю, сэр, для чего вам нужна моя помощь? Чтобы найти улики и доказательства, нам нужно открыть гробы. Хорошо, сэр, я помогу. Может, смерть и черви уже приходили. Что? Ха. В любом случае, нужно найти лопаты, чтобы копать. Я пойду налево, а ты можешь пойти направо. Увидимся здесь через несколько минут, хорошо? Да, доктор Дзем, скоро увидимся Жесть, блин Мертин Боу, Люсия Боу Даденхарт, Фрэн Боу Даденхарт Фрэн Боу Даденхарт Классная фамилия Нет имени, нет цветов, возможно здесь лежит никто Мишка позаботится о моих родителях. А если мы свечку зажжем? О, видимо, для чего-то это нужно. Маленькая свечка, чтобы согревать моих родителей. А если мы.. Нет, нет, нельзя. Интересно, что люди прячут в ладонях? Насекомые? А че он пошел налево на выход? Разве вы уже недостаточно отдохнули? Так, а почему нельзя объединить, чтобы мы могли открыть? Может, там какой-то универсальный ключ? А, стрелочки нет На эти тоже нет а -а -а. Так, а здесь ничего такого и нету Так, хорошо Здравствуйте, каменная женщина, вы спите? Ага Надеюсь, доктор не против Так, это мы читали все? Хорошо А вот и универсальный ключ Да, который мы в Half-Life использовали Блин, наушники попадают Ты должен встать, а тише, Фабио Ой, ну я не Фабио, я Фрэн. Привет, малышишка. Что? Боже мой, великан. Чего? Ой, прошу, не бойся, я не причиню тебе вреда. Не думал, что великаны могут нас видеть. Думаю, это потому, что у меня очень большие глаза, видишь? А, понятно, кстати, есть Себастьян. Собиратель племени. Собиратель племени? Звучит интересно. Прямо сейчас мы питаем, пытаемся найти немного блестящей кожи. Она нужна нам для брачного обряда. Кожа? Блестящая кожа. Да, раньше мы использовали человеческую, но смерть и черви захотели ее обратно. Поэтому мы ищем что-то более искусственное. Что ж, надеюсь, вы сможете найти немного кожи. Хм, с тебя, тебя, не скажешь мне услугу. Зависит от услуги гигантская мисс. Я подумал, что может открыть мне дверь изнутри. Это я могу. Мы могли бы помочь друг другу. Принеси мне кусочек кожи и открою дверь. Договорились, гигантская мисс? Ну где я найду? Хм, посмотрим, что я смогу сделать. Ага. Ага. Нет, не так Я так понимаю, надо от статуи отколоть Тоже нет Так, подожди, хорошо, как тогда? Нет, тоже не работает. Ага, там ключ. А как вообще вот это вот взаимодействовать с скатулкой? Она ж как-то должна юзаться. Что у меня здесь есть алфавит, как минимум. Мне кажется, ключ здесь. Блестящий кожа, может нашему дать? Тоже нет. Ладно. Будем использовать все, что мы можем с объектами. Подожди, кусочки кожи. А, так подожди. Можно вот это обрезать. Сидение машины довольно удобное. Ничего страшного. Конечно, сидение машины. Как я мог не догадаться ранее. Эй! Спасибо, гигантская мисс. Наше племя... Наше племя... Пенезулисов будет счастлива Теперь я открою дверь, секунду Ой, ты в порядке, Себастьян? Себастьян Я в порядке, мисс, да Хорошо, что ж, спасибо, что открыл дверь Не за что, мисс А, Фабио Мне нужно идти, мисс, доброй ночи Эй, Фабия, подожди, у меня есть кожа. Здесь нет ничего полезного. М -м -м. Вот и где Фрэнс? Смотри, нашел лопат. Теперь нам нужно открыть, чем-то открыть гробы. Они застряли в моей машине, был у нас в этих но не смог его найти. Это я забрал ломса мне нужно было открыть дверь. Вам его вернуть? Нет, нужный франк. Но тебя будет, оказана честь открыть гробы. Какая жесть, бля. Это мой гроб. А это кто, полночь? Это мама. А это папа. Ты видишь что-нибудь, что могло бы приблизить нас к убийце? Нет, сэр, мне очень плохо из-за всего этого. Видите, моих родителей такими. Так же, как этот мертвый кот не мой, он не врут. Френ, я говорил тебе, твой кот пропал, и возможно, это действительно твой кот. Этого не может быть, сэр, я нашел слово котика, поверьте мне. Отвези меня домой, и я вам покажу, пожалуйста. Хорошо, френ, я отвезу тебя обратно. Я позабочусь об этом позже. Нужно найти кое-какие улики. Спасибо, сэр. Пойдем. То есть мы пришли, просто выкопали... Все? Ах ты сука! Растворился в руках тьмы. У тебя нет никаких манер, я тебя больше не боюсь. Я забрал у тебя свет. Кого ты любишь, кого уважаешь. И того, чьей любви ты желаешь. Пипец, блять.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 Это дом безумие Тетя Грейс. Тетя Грейс, это ты? Милая моя, ты наконец-то очнулась. Ты дома моя, дорогая. Я дома, правда? Как же это здорово. Я так рада тебя видеть. Пожалуйста, обними меня. Скоро моя, милая. А где мистер Полночь? Твой кот, он сбежал сразу после того, что сделал. Что? Он сбежал, но что он сделал? Твой кот убил мою сестру и твоего папу. Он предатель. Неправда, это не может быть правда, это не он. Неважно, правда это или нет, нам нужно свалить на кого-то вину, разве нет? Но ты не можешь винить мистера Полночь, он мой лучший друг. Не проще ли обвинить кого-то другого, чем взять ответственность на себя? Это она убила? Я всегда буду нести ответственность за свои поступки, поступки даже если они не хорошие. Какая хорошая девочка? Отдыхай, моя дорогая, отдых тебе понадобится. Ведь Грейс, не оставляй меня, почему я прикована к кровати? Потому что твои руки делают плохие вещи, когда они свободны. О чем ты говоришь? Освободи меня сейчас же. Я должна найти мистера полночь. Милая, светлая крошка Френ, не беспокойся о лжи. Охотник за правдой умрет, ведь зло не будет скрываться. Милая, добрая крошка Френ, ложись спать и крепко спи. Забудь обо всем, не дай боли остаться. Ты плакать, страдать ненавидеть, и выбора нет совсем. Избавить тебя от кошмара тьма рвется. Так, спи и ты крепко, моя крошка, Фрэн. Вау. Короче, я так понимаю, это будет финальная глава. Почему она ведет себя так странно? Зачем видеть министра полночь? Котик не мог убить моих родителей. У него крошечные мягкие лапки. Лишь бы с ним все было хорошо. Но что мне теперь делать? Тик-так, тик-так, безумный звук. Он не прекращается. Кажется, я поняла часа всех слов, что время это слоистая реальность. Возможно, в этой комнате есть другая версия меня из другого времени. Или я просто все выдумываю. Но если это правда, как мне с ней связаться? Доктор Диран сказал, что все в моей голове. Круто, а на этой честной ноте я предлагаю сделать вам перерыв. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями в комментариях. Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.